Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия опрокидывателей, Или, как их еще называют, устройство для освобождения дежей от теста. Для освобождения дежей от теста применяются опрокидыватели, которые разделяются на две группы. Для подкатных дежей и для дежей, стационарно установленных на конвейере. В зависимости от размещения тестомесильного и тесторазделочного разделочного отделений, дежеопрокидыватели указанных групп разделяются на опрокидыватели без подъема и с подъемом. Дежи. В тех случаях, когда тестоприготовительное отделение расположено выше теста разделочного, применяются дежеопрокидыватели без подъема дежей О2, которые устанавливаются над тестоспуском. При расположении тестоприготовительного и тесторазделочного отделения на одном этаже применяются дежеопрокидыватели с подъемом дежей ПО1. Дежеопрокидыватель ПО-1 предназначен для подъема и освобождения тесто дежей вместимостью 140 и 330 литров тесто сильных машин стандарт Т1ХТ2А-ТММ1М и состоит из двух полых стоек, подъемной площадки 22 и приводного механизма, смонтированных на фундаментной плите 1. Внутри полых стоек расположены подъемные винты 4, которые приводятся во вращение от электродвигателя 15, мощностью 2,8 кВт, частотой вращения 1400 оборотов в минуту через клиноременную передачу 14, вал 23 и винтовую передачу 26. Подъемная площадка имеет два кронштейна 8 на которых в верхней и нижней части укреплены ролики 7 и 3, помещенные в направляющие пазы 6 стоек. Пальцы роликов 3 соединены с гайками 2, которые надеты на подъемные винты. Управление держа опрокидывателем производится с помощью пусковой коробки с тремя кнопками «Подъем», «Стоп» и «Спуск». Дижа накатывается ходовыми колесами по направляющим 24 и поворотным колесом по направляющим 25 до упора в 21. При этом каретка дежи заходит под кронштейны 17 и закрепляется запорным механизмом 18. При правильной установке дежи замыкается предохранительный блок «Контакт-20», обеспечивающий включение электродвигателя. Для подъема и опрокидывания дежи нажатием кнопки «Подъем» включают электродвигатель, который приводит во вращение подъемные винты. При этом гайки начинают перемещаться вверх, Вдоль винтов, увлекая за собой подъемную площадку 22 с дежой. Когда верхние ролики, перемещаясь в пазу, доходят до отклоняющих стрелок 12, последние направляют их в криволинейные пазы 10, нажимая на выступы 19. Верхние ролики поворачивают стрелки 12 открывая проход для нижних роликов в прямолинейный паз. При этом площадка с дежой после поворота на угол 110 градусов нажимает на верхний концевой выключатель 11 и электродвигатель выключается. Одновременно срабатывает электромагнитный тормоз с помощью пружины прижимающий диск к шкиву привода. После освобождения дежи от теста нажатием на кнопки «Спуск» с помощью реверсивного пускателя переключают вращение электродвигателя. В результате вращение винтов в обратную сторону гайки вместе с площадкой будут опускаться вниз. При достижении нижнего положения площадка нажимаемая на концевой выключатель 19 выключает электродвигатель для предупреждения движения механизмов по инерции после выключения электродвигателя в крайних положениях служит электромагнитный тормоз 16. При включении концевых выключателей одновременно якорь электромагнита тормоза под действием пружины опускается и прижимает тормозной диск к шкиву привода, обеспечивая немедленную его остановку. Освобождение дежи от запорного механизма производится нажатием педали «13». Габаритные размеры дежеопрокидывателя po 1 в миллиметрах 1385, 2060, 2488. Держа опрокидыватель О-2 применяется для опрокидывания дежей вместимостью 140 и 130 литров без их подъема. По конструкции и принципу действий аналогичен дежеопрокидывателю ПО-2. Один. Различие заключается только в размерах стоек и подъемных винтов. На хлебозаводах системы Марсакова для подъема и опрокидывания дежей, установленных на кольцевых конвейерах, применяются дежеопрокидыватели с одной подвижной цилиндрической стойкой. В этой стойке шарнирно укреплена платформа, на которой при помощи рычажков крепится дежа. Цилиндрическая стойка при помощи двух прикрепленных к ней зубчатых реек и шестерен привода производит подъем дежи и спуск ее после выгрузки теста. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия дежи опрокидывателей. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.